Сегодня. Сегодня у меня опять распаковка посылок, тут сколько 5 посылок таких маленьких, Начну как всегда, самый-самый маленький. Так. Бардак у меня, конечно, на столе, как будто попугая я пили, Засчипали, точно. Ну, тут клей, кстати, для велосипедных камер, вот он очень хороший, мне нравится какую-то по большой-большой скидке его заказал ссылку в описании так. вот эти вот какие-то посылки по треку они не, не отслеживались я их давно заказывал а фонарик кстати вот работает сразу в упаковке сколько тут режимов Три режима кстати неплохо вот это заказывал я очень и очень давно. Так, на вид он, конечно, такой хлипковатый, но ничего не отваливается, если его заряжается он. ТВСБ, то есть встроенный аккумулятор. Сегодня красный велосипед его ставлю. Заряжу полностью такой он довольно яркий ну такой чтобы не ослеплял одна маленькая посылочка тут видимо тоже да для велосипеда но такие я себе уже заказывал поэтому не буду проверять тут аккумуляторы Ну, тут такие царики вставлены. Но почему-то не хотят они работать. Кресиво. Тут уже использованы. Ладно. Не суть. То это не копейки. Но они рабочие. Я уже такие заказывал, проверял. Так. Дальше у нас следующая посылка. А, маска очередная. В этот раз я ее не порвал. Работу просили заказать такую же. С полным набором. Точно так же, что я заказывал. Я имею в виду не не порвал пакетик, как раз я порезал. Открывать тоже не буду. Не вижу смысла. на как у меня четырьмя фильтрами и четырьмя вот этими кладками. Ссылку на неё дам в описании. Вроде как на Zoom запрошу. Заказал. Так. И последняя посылка. Ну, тут две посылки. Я уже знаю, что здесь. Здесь будет у нас микрофон и, и палки. Так, микрофон отложим. Так, нет, тут еще что-то. Запаковали. А, это сапки, что ли, сила. Так, нет. Жена такая легенькая шапка О, Удобная Мне хорошо бегать Надо померить Ребенку дал Она велика не так. Ну и наконец-то я себе Палки походные Потому что иногда ездим поездки Куда Где нужны палки Чтобы по горам ходить Вроде как, по отзывам, они довольно крепкие. Сейчас я найду, чем их зарезать, этот пакетик. Пакет довольно-таки крепкий. Вот, пожалуйста. Упаковано, Это вещь очень хорошо. Все, скотч отрезал. Так, для стресса эти кнопочки. Кто будет все? Так. И вот такая палочка у меня. Кемпинговая. Честно говоря, я думаю, что она будет не телескопическая, а будет раскладываться при откидывании. Это тут не так. так все разобрался здесь фиксаторы раз зафиксировали необходимую высоту нож не двигается все разобрался с палкой тут просто сам стержень крутите и регулируете высоту так и фиксирующая тут для запястья можно регулировать вот это я не знаю еще зачем кто знает так как это у меня палка первая первая, я надеюсь я с ней пойду летом в горы потому что там без палок очень сложно ходить все, сейчас ее соберу и уберу на балкон красный логотип Что здесь и данные указаны так вот здесь он мне в этом году пригодится не будет этих и наконец микрофон сейчас его Проверим. так упакован в такой коробочке какой-то фирменный знак коробка шла помятая так что на подарок она уже вряд ли пойдет у нас набор сам микрофон идет он довольно прилично выглядит запка включить выключить но он не у нее у он такой 5 разъем так что мы имеем в виду так это противошумная как говорится шапка для микрофона его можно еще и через USB-порт включать. Я понимаю. Да, вот. Что-то... Ну все, набор у нас. Подтяну какие-то крепежи довольно вот эта подставка довольно тяжелая кстати сразу видно что железная вот это насадка понимаю как делается здесь мануалка Так, теперь я пока разбираюсь Может, на паузу В лесу елочка И пусть тебе растет Ничто не угрожает Ей в буддийский Новый год Так, это был микрофон обычный Ну, вот э, Только что Был звук Не знаю, как защиту, как это опертка называется Сейчас мы ее снимем что знаешь? Да так, что-нибудь изменилось, интересно? Это тест, тестим микрофон, посмотрим. В родилась елочка, и пусть себе растет. Ничто не угрожает ей Новый год. Надену обратно эту штучку. Я не знаю, как она называется. Что. Но у нее есть свое название. По-правильному. Да -да, и послушаем. И сейчас послушаем, как звучала веб-камера, ну, на чем раньше-то для связи. Теперь камера, мы... мне кажется, что так... очевидно, за каким микрофоном стоит, сейчас, послушаем, как это, да, ну, не пугает, Петя, пугает, ну, Он... а что ты делаешь, вот так все впервые, ну, вот так вот, мы общ... так вот выглядит со стороны, Я не знаю, как тут, что, к чему вот эту не знаю, куда но я полагаю где-то вот где-то она здесь вот крепится куда-то сюда этим я еще не разобрался ну. микрофон сам по себе очень хороший за такую цену ссылка на него будет в описании все на этом заканчиваю то есть не для меня это микрофон для детей для их стримов я то не стримлю Ну и видео писать когда они снимают ролики пока поиграм звук пишем отдельно на фотоаппарат теперь можно будет сразу писать все